Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс! Лесон номер 171 Дорогие друзья, продолжаем изучение детских библейских рассказов на английском. Итак, первое предложение. Самуил жил при Скинии и помогал священнику Илию. Время какое? Прошедшее. Жил Ливд. Помогал Хелпт. Священник приист. Итак, Самуил жил Ливд the tabernacle skinny and helped и помогал Илию the priest священнику Однажды ночью он услышал голос зовущий его по имени Однажды может быть ночью как night или one night. Услышал время прошедшее. Голос – voice. завысший calling. Итак, предложение будет звучать следующим образом. Однажды ночью. One night. Однажды ночью. Он услышал голос. He had a voice. Голос. Зовущий его по имени. Calling – это звать, звонить, to call his name – зовущий его имя. Или называющий его имя. A voice calling his name. Сначала он подумал, что это или. На английском это будет звучать так. Время прошедшее. It feels, сначала, Он подумал, he thought, это был или, this was или, но это был голос Бога, чей голос? Бога, значит, Бога, запятая с, но это был голос Бога. сказал Самилу, что тот должен делать. Гад, время прошедшее, сейчас Самуил. Что следует? Should Him to do, ему делать. Him ему туду делать. Самуил выслушал Бога и сделал все, что Он велел. Итак, Время прошедшее выслушал или прислушался. Самуил, листнит, листинд, простите, листен, лисен или листен тогад. Самуил прислушался к Богу. Лиснит to God. And had made. И сделал everything. Все, что велел Бог. Гад told то Бог сказал или велел? Да, то Бог сказал или Бог велел? Ну давайте переведем м, вопросительное предложение на английский. Кто звал Самуила? Кто был зовущий Самуила? Кто был завуший Самуил? Who was, Кто был Самуил? Who was Самуил? Вот и все, дорогие друзья. Можно по-другому еще тяжело звать. Это предложение who did call Samuel. И так можно сформулировать в прошедшем время. Но who was calling Samuel – это более подходящий момент. Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всем доброго, салон, so бай, пока.